Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор25 Напоминаю, чем мы занимаемся Занимаемся мы проверкой автомобилей перед покупкой То есть есть несколько вариантов Вы можете приехать в город Владивосток на самый-самый автомобильный авторынок страны, где продаются 99% японских автомобилей с правым рулем Соответственно связаться с нами Мы придем, проверим вам автомобиль а, многие люди кому-то лень кто-то не хочет у кого-то работа у кого-то какие-то дела а, и много-много чего но человек все же хочет приобрести приобрести правый руль а, второй вариант вы можете это сделать дистанционно а, есть тоже несколько вариантов То есть, допустим вы сами находите автомобиль на сайте drum.ru скидывайте ссылочки мы едем его проверяем я к чему это ведут вот как раз сегодняшнее видео отзыв отзыв нашего подписчика олега а, собственно он воспользовался скажем так штучным подбором скидывал варианты мы их проверяли и он уже а, из этих вариантов выбрал себе сам так сказать самый лучший до да, который его устроил Ну, это ладно это будет в его отзыве Чуть дальше второй вариант вы можете заказать поиск автомобиля под ключ что это такое Допустим, вы уже определились с маркой автомобиля. Если вы не можете определиться с маркой, можете позвонить по телефончику, проконсультируем, то есть расскажем плюсы, минусы автомобилей, сориентируем вас, что есть в автомобиле, что нет. Ну, в общем, все про автомобиль расскажем. Допустим, с маркой вы уже определились. Хотите вы, ну давайте возьмем пример Nissan Note, да? 16-17 год бюджет у вас допустим 700 тысяч рублей. Мы с вами обговариваем окончательный бюджет 700 тысяч рублей. Говорим состояние автомобиля, то есть это пробег, состояние кузова, аукционную оценку. Ну кстати аукционная оценка это не показатель. Ладно это отдельная тема для разговора цвет, допустим, салона, цвет автомобиля, состояние кузова, допускается ли кинь подкрасы, возможно замена деталей. Многие хотят эрки, кстати, вы знаете, я хочу эрку, да, но вы знаете то, что эрки и эрки рознь. Да, безусловно, есть хорошие эрки, но есть такие эрки, то что, то что просто жесть. Вот элементарный пример идет замена двери на автомобиле. Автомобиль эрка. Да, поменяли двери, поменяли, казалось бы, страшно, в этом ничего нет. Но что внутри за дверью, там же это не написано в аукционном листе. Да, когда э, меняется, допустим, порог, часть порога или стойка, в аукционике ставят иксы. Но, во-первых, не всегда, то есть в последнее время идет все больше и больше несоответствия аукционных листов. То есть автомобиль приходит, да та же самая приходит, допустим, с заменой двух дверей начинаешь смотреть автомобиль а по факту там тому порог менен и центральная стойка меня вот поэтому эрки бывают разные ну ладно далеко мы с вами отклонились определяемся с маркой автомобиля со всеми пожеланиями и мы начинаем искать автомобиль мы пересмотрим абсолютно все автомобили которые стоят на рынке 10 20 30 в общем все все все и все все все сделаем для вас такую подборочку из нескольких автомобилей и вы уже из этой подборки выберите себе, скажем так, самый лучший автомобиль, который вас устроит. Вот Сопроводим сделку, то есть оформим все документы, перегоним автомобиль в транспортную компанию. В общем, будем возвести до момента получения автомобиля. Но это так, ребят, и более подробная информация уже, конечно, по телефону. Поэтому, кто хочет приобрести автомобиль, звоните, пишите. Не стесняйтесь, позвонили, не ответили перезванивать работаем то есть постоянно сидеть на телефоне отвечать на звонки к сожалению тоже времени нет не дозвонились в 20 написали либо смс либо голосовое сообщение есть время ответили вот а сейчас давайте посмотрим э, отзыв honda то есть по, с момента эксплуатации прошло уже э, больше полгода как человек как олег приобрел себе автомобиль вот что это за автомобиль ну в общем смотрим Приветствую зрителей ютуба, в частности канал Автоподбор25 Меня зовут Олег, я из Москвы Хотел бы сегодня кратенько рассказать про данный автомобиль Всем известный Honda вагон. Которым я уже пользуюсь полгода Значит, сразу хотел выразить благодарность Александру Сергею За помощь в автоподборе Немного истории, как это все произошло В конце сентября прошлого года решил купить автомобиль выбирал между инвагон и инбокс вариантов на тот момент было немного поэтому штучный подбор из достойных экземпляров было еще меньше вариантов данный автомобиль был первым на подборе но полностью его тогда посмотреть не получилось он даже в каком-то видео засветился у Александра на канале следующий экземпляр был перевертышем исправленным, выпрямленным. Третий вариант был утопленным. В общем, комплектация были хорошие, богатые, но за дешево. А мы знаем, что дешево хорошо не бывает. Но в итоге я взял вот этот автомобиль с косячками, безусловно. У него даже не бальная оценка, даже не R. У него в акционном листе стоит отметка, что претензий не имеет продавец. По-моему, это так называется об автомобиле кастом комплектация 14 год пробег на момент покупки был тысяч. по автомобилю был удар в правый передний угол был поврежден рычаг который заменили еще перед продажей треснутый бампер был туманка ушла и были сработаны подушки безопасности, водительская и правая шторка. Водительскую заменили еще перед продажей, шторку я уже ставил после покупки. Вот, об этом было известно, но самое главное, что автомобиль на ходу и техническое состояние его отличное. Двигатель, коробка, все без претензий. Это были основные критерии, по которым я купил в итоге этот автомобиль. Естественно, после покупки все косяки я устранил: одушки мятины, царапины, негорящие лампочки в разбитой противотуманке. Все это я починил. Что по эксплуатации за полгода я только еще сильнее, можно сказать, любился в этот автомобиль. Он мне очень нравится. Он маленький, он не прожорливый, об этом уже всем известно. Узенький в Москве с нашим движением это очень актуально быстро я не езжу режим пенсионер так называем 80-90 расход с этим 4,5-4,7 литра зимой даже когда засыпало в Москву по колено или даже по пояс то машинка себя очень хорошо показала и системы ESP ABS все это помогает в общем я очень доволен по эксплуатации опять же вот все говорят маленький багажник да он маленький но лично для меня например здесь сумки какие-то перевести с магазина можно с легкостью это при максимально отодвинутом ряде кресел назад что мне нравится здесь это вот эта маленькая полочка о, маленькая ниша в которой я вот вожу всякие масла рем лопата что актуально для нынешней зимы все это там очень хорошо помещается вот очень удобно в салоне в салоне все знают что места много ну что в салоне возят да мало что жилет например светоотражающий нужен в машине вот эта палочка кстати внизу тоже использована лежит четко и дворники так и... удобные не удобные ниши все можно положить ну, а в дверях у нас как обычно тряпочки смазочки отверточки удобный автомобиль подставка под телефон все есть давайте я приседу вот. и еще один момент хотел отметить это что касается запчастей на этот автомобиль Расходники, масла, фильтра. Можно достать в Москве запросто. Магазин Автодок. Там закупать постоянно. Такие детали, как, например, кузовщина, фары. Да, это Владивосток однозначно. Но цены, кстати, не такие высокие. Я ожидал намного больше. К примеру, фара передняя линзованная, как у меня, стоит порядка 7 тысяч. Вот. Ну и пробег на данный момент, можете видеть, 45 тысяч. Март 2021 года. И что немаловажно, еще отмечу. Данный автомобиль я покупал дистанционно. Я находился на момент покупки в Москве. Общался с Александром по WhatsApp. Скидывал ему объявление на автомобиль, который я бы хотел посмотреть. Он ехал, смотрел, присылал мне фото и видео отчет. И уже я принимал решение смотреть дальше или покупать автомобиль. Конечно, было стрёмно, когда я перевел деньги за авто. И получилась такая ситуация, что как будто бы нет ни денег, ни автомобиля. Но как-то доверие было на уровне, на высоком к Александру. Учитывая его опыт работы, статистику, отзывы. Поэтому я очень смело могу рекомендовать его услуги и не бояться покупать автомобиль дистанционно. Конечно, пришлось волноваться, когда автомобиль месяц шел после покупки. Но там получилось, что сначала автовоза не было, две недели она стояла в транспортной компании, потом две недели ехала. Но, как видите, машина у меня, я уже достаточно такое продолжительное время пользуюсь, и у меня только положительные отзывы. Поэтому... Желаю Александру с Сергеем успешного развития, больше клиентов, положительных отзывов. Ну и, конечно, было бы здорово иметь офисы какие-нибудь, продажи и больше помощников. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.